Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я собираюсь приготовить довольно-таки простое блюдо, но очень вкусное. Это у нас куриное филе с морковным пюре и с таким легким салатиком из фенхеля и яблок. Итак, что же нам понадобится для приготовления? Итак, нам понадобится куриная грудка весом примерно 400 граммов. Для морковного пюре нам понадобится морковь примерно пол килограмма. 1 чайная ложка соли, 100 миллиграммов воды и 90 граммов сливочного масла. Для салата нам понадобится 1 пинхель, 1 яблоко, немного кедрового ореха, примерно 30 граммов. Для заправки нам понадобится оливковое масло, примерно 2 или 3 столовые ложки. Мед, 1 столовая ложка и 2 столовые ложки яблочного уксуса. Соль. Перец по вкусу. Итак, первое, что нам нужно сделать, это приготовить морковное пюре. Берем морковку. Нам нужно очистить от кожуры, а потом нарезать небольшими кружочками. Нарезаем очень мелкими кружками, чтобы она у нас быстро приготовилась. Далее берем небольшие сотейник и все перекладываем в нее. Добавляем немного воды, немного соли и чуточку сливочного масла. Все доводит до кипения, как вода закипит. Убавим огонь, накроем крышкой и готовьте на медленном огне, пока морковь не станет мягкой. Так, вода закипела. Умещаем до минимума. Накрываем крышкой и варим. Итак, морковь наша готова. На это у меня ушло примерно 15 минут. Перекладываем в чашу блендера и перемещаем до однородной массы. Добавляем еще примерно 50 мг воды, она у меня густая. Далее берем маленький сотейник, ставим на нее сито и перекладываем наше морковное пюре, это делается для того, чтобы текстура пюре стала более гладкой. Ребят, посмотрите, какая текстура у нас просто бомбическая. И ставим наш сотейник на слабом огне, чтобы она у нас была теплая. Итак, далее куриная грудка. Убираем вот эти сухожилья. Теперь смотрите, все хорошенько обсушим салфеткой. Все хорошенько солим и перчим и поливаем оливковым маслом. Оливаем чуточку оливкового масла и жарим куриную грудку на раскаленной сковороде. Смотрите, грудка у меня средняя, так что жарим по пару минут до появления корочки. Смотрим, корочка образовалась. Образовалась. Переворачиваем на другую сторону и жарим еще минуту. Сюда же добавляем немного семяна один зубчик чеснока и немного сливочного масла. Вот, смотрите, как корочка появилась с двух сторон. Перекладываем на противень. На противень ставим пергамент и отправляем в заранее разогретую духовку при 160 градусов. На верхний и нижний нагрев. Как же бы по времени-то вас правильно сориентировать? Тут все зависит еще от толщины грудки. Если грудка маленькая, тонкая, как у меня, обжарили с двух сторон и ставим ровно на 5 минут при 160 градусах. Если средняя, ставим на 8 минут. А если такая мощная, то тогда ставим ровно на 10 минут при 160 градусах. Время пропили достаем нашу курицу. Вот смотрите, первый признак того, что грудка внутри прогрелась, это вот этот сок. Не масло вот это прозрачное, которое у нас стекло от жарки, да, а вот этот сок, который выделился у нас во время приготовления. Теперь для того, чтобы вы не потеряли весь сок, надо дать ему отдохнуть хотя бы минут 5-6. Тем временем мы приготовим салатик. Я возьму яблоко и фенхель и нарежу соломкой. Перекладываем яблоко в миску. Далее нарезаем фенхель соломкой. Листья не выбрасываем, они нам понадобятся потом для декорации. Кстати, вместо фенхеля вы можете использовать и сельдерей, тоже будет очень вкусно. Нарезаем на тонкие пласты. Отправляем фенхель к яблокам, далее добавляем кедровые орехи, если у вас нет кедровых орехи, добавьте те, которые вам нравятся. Далее приготовим быструю заправку, берем миску, выливаем в нем мед, оливковое масло и яблочный уксус. Посолим и все хорошенько перемешиваем венчиком. Если у вас нету яблочного уксуса, добавьте лимонный сок. Так, заправка наша готова. Выливаем к нашему салату. Далее возьмем листья фенхеля и добавим к нашему салату. И все хорошенько перемешиваю. Вот у нас уже салатик стал более красивее. Вот и все, друзья, наш салатик готов. Теперь собираем наше блюдо. Так, настал тот момент, теперь режем ее на небольшие куски. Итак, перекладываем на тарелку наш замечательный морковный пюре. Четыре ложки достаточно. Подровняем. Над пюре выкладываем наш салатик. Польем немного оливкового масла. Вот и все, друзья. Настал тот момент. Теперь нам нужно все это попробовать. О, курица просто шикарная. М -м -м. Ребят, это нереально вкусно. Хочу сказать, что у каждого из вас это получится. Пробуйте, повторяйте. И у вас будет стол намного лучше, чем был до этого. Так что, если вам понравился этот рецепт, поддержите мой канал. Ставьте под этим видео лайк. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления. А на этом я все. Всего хорошего. Пока.